всем привет доброго время суток вы на новом канале сегодня будем готовить обычные блюда стандартные но я нахожусь в самоизоляции так что это необычные блюда в данной ситуации вот сегодня будем коптить рыбу запекать картошку и делать соус стартар. вот так что Всем приятного просмотра есть какие-то интересные предложения можете писать в комментариях мы всегда ответим вот ну начнем мы пожалуй с самого главного самого такого сложного достаточно процесса э с рыбы вот пойдемте посмотрим у нас рыба здесь находится а вчера вот наловили это жерик белеска ну, такие килограммовые голавль уже потрошенные ну, нечищенные а от вот ну, такие по килограмму достаточно хорошие. пойманный на спиннинг на джик. вот рыбу мы засолили присолили немножко буквально ну 22 часа где-то примерно она у нас помариновалась вот сейчас заливаем водой обычный ключевой как бы на селе везде ключевая вода можно пить из-под крана лучше чем как бы повышает иммунитет В данной ситуации это очень как бы полезно сейчас вот. рыбу промываем щучка небольшая как бы смываем просто соль она что рыба она такая что ну, чем больше лежит чем больше берет но в принципе много не забирает она ей достаточно двух часов чтобы полностью для копчения это очень хорошо так, промываем вода немножко стекает Затем берем решетку для копчения. Мангал у нас, как вы видите, уже не раз коптил рыбу. Вот, так что все, все, все прекрасно понимают, что и как. Вот помельче укладываем вниз кушок щучка пойдет как раз сейчас дадим рыбе немножко стечь многие делают ну как говорят они проще они вешают рыбу и вставляют вставляет колышки в живот сюда распирают ее как бы деревянная, она как бы стекает там час высушивается чтобы ну, меньше было влаги и всего остального в рыбе ну можно просто выложить на решетку вот и дать полчаса примерно на ветре сегодня погода такая ветреная солнце светит плюс 10 но ветер отлично как бы дует вот так что оставляем рыбу она немножко стечет и минут через 20, примерно полчаса, мы продолжим. Вот, э, пока рыба у нас обсыхает на ветру, мы приготовим маринованный ялтинский лук. Э, подготовим соус с тартар, с огурцами. Тут у нас сопутствующие товары, все дела. Вот, почистим лук. Э, берем лук, срезаем жопку. Она нам чему? можно там варить, если уху можно добавить в этом бульон, вот и нарезаем полукольцами, можно так, можно так, ну как бы вот так более интересно. Где-то ну миллиметра два, вот берем мисочку, все подготовлено у нас, перекладываем. Вот возьмем целый луковиц. В принципе, нарезали все, все просто. Так, затем берем соевый соус ну, где-то 50 миллилитров, рисовый уксус, столовая Ложка. И яблочный уксус. Ну, тоже где-то чайную ложку. А, соль, перец. Ну, можно чуть-чуть добавить. Тут всем известная вкусная соль с, со всякими тут приправами. Ну, буквально, вот, на кончике ножа больше не стоит. Перчик взять. лучший, ну, дробленый. Можно молотый просто. Если мельница есть, как бы он придаст 4 вида в смесь а затем что чеснок буквально один зубчик ну кто любит чеснок больше сейчас как бы для иммунитета не повредит просто раздавим зубчик можно взять чеснокодавилку эту спокойно ей раздавить вот мельчим И добавляем наш лук. Сейчас как бы не сезон, зелени нет, но можно добавить, кто любит, укроп, петрушку, кинза, любой сельдерей. Ну, кому что больше нравится. И перемешиваем. Немножко разминаем, чтобы перышки распались луковые. В принципе, все. Вот он его перемешал, он готов. Просто он более такой хрустящий сейчас. Сейчас как раз вот но не пропитался до конца э, всеми э, ингредиентами так что можем добавить масло растительное оно немножко смягчит все вот эти у нас компоненты можно ну, добавить любые еще приправы но вот это самый маринад самый как бы отличный подойдет ко всему любому шашлыку картошки э, к рыбе той же самой вот так что все маринад у нас готов лук маринуется отставляем Тут у нас щучка в облачко так делаем дальше э, соус тартар для соуса нам нужен майонез Берем где-то примерно. Ну, со сметаной идет, ну, один к одному, кому как больше нравится. Сметана нежная, майонез более острый. Можно одно, один к одному все достаточно просто. Сметану, ну, лучше пожирнее, наверное, она более густая. Сметану берем тоже 4 ложки, 20% у нас. Так как огурцы соленые домашние, они более э, остренькие, как бы. Ну взяли три ложечки, достаточно. Вот нету свежей зелени, печально. Ну если сходить на огород, возможно и петрушка уже появилась. Э, так что зашлем гонца, он нам принесет. Вот добавляем зубчик чеснока тоже разминаем шелуха хорошо слезает быстро вот разбиваем и мелко рубим не использую чесночную довилку потому что это самое печальное что потом надо делать то мыть посуду так что Экономим время. Соленые огурцы домашние. Не бычковые, но по вкусу ничем не отличается. И мелко тоже шинкуем. Ну, буквально два огурца нам понадобится для этого ну чтобы чувствовалось достаточно хорошо так-то картошку солить мы наверное сильно не будем соевый соус можно ну, как бы идет вообще по классике ворчестер но нету можно заменить соевым соусом и табаска идет но мы опять же замена у нас вообще пушка бомба кольцо счастья вечно выпадает вот и все перемешиваем что соус готов пойдем к рыбе ну вот рыба подсохла мы немножко переиграли потому что рыбы немного брали снизу поставили вверх как бы одна голова лучше а две и три еще лучше вот берем опилки вот мы заранее замочили опилки буковые ольхи нет к сожалению ну как бы чуть пожестче, если переборщить горечь передает, они мелкие, но всегда коптим, всегда отличный результат, вот так что опилки вымокли, воды почти нету, выкладываем на дно можно всю, но опять же, говорю, что более будет горькая так что половину достаточно будет вот ну как бы получается, что все дно коптильни будет закрыто. Вот видите, воды почти нету. Так что, заранее лучше замочить, чтобы она пропиталась. Она и даст влагу. Вот. Вот так. Ну, достаточно. А то будет слишком ароматный. Все застелили вот затем берем рыбу и выкладываем ровно вставляем чтобы не перевернулось берем крышку не убираем вот закрываем коптица будет минут 25 вот ставим на мангал. можно поставить э, целиком можно поставить, чтобы открытый был огонь, все равно он будет гореть вот все плотно и ставим сверху обязательно э, камень ну, на всякий случай порывы ветра, чтобы может быть или еще что-то случайно не задели э, как раньше говорил ранее 25 минут время засекаем и все рыба готова все увидимся через 25 минут рыба коптится у нас подготовим последнее что на сегодня это картошку вот как бы лучший вариант конечно молодая в мундире глазки вырезали чтобы ничего не мешало вот накалываем на шампур подкалибровали все один к одному и аккуратно в середину прокалываем ну, где-то вот 5 штучек у нас на один шампур, сюда поместится. Лучше брать, естественно, чтобы была откалибрована, одинаковая. Вот, так она равномерно пропечется. Ну, она, в принципе, и так равномерно пропечется. Вот. Ну, она удобно на доске лежит. Ну, ничего не мешает. Ножиком делаем надрезы где-то 2-3 миллиметра. Ну, прям до шампура. Все, сделали надрез. И такая же процедура у нас второй шампур. Мы. Все, картошка готова у нас. Соль, как я сказал ранее, в конце. Почти до готовности доведем. Намажем соусом песто. Еще минут пять она у нас стоит на мангале пропечется и э, добавим сверху бекон вот будет такой у нас гарнир к рыбе yeah. все открываем, смотрим что у нас получилось О, божественно, просто божественно М -м, аромат шикарный смотрим что у нас получилось все, рыба готова нежнейший жерех Отлично. Угли подошли, ставим картошку, заготовленную нами ранее, и запекаем ее на углях буквально 15 минут. Смазываем итальянским соусом песто, придаем насыщенный вкус и особенно запах базилика. вот еще минут 10 и все будет готово достал завершающий момент у нас бекон так что смотрим дальше погода внезапно вот э, испортилась видимо везде жгут трау, ну и время уже позднее и немножко солнышко исчезло к сожалению вот ну начнем э, берем бекон и оборачиваем каждую картошку как бы все просто вот и чтобы у нас Бекон не развалился, мы закалываем все зубочистками. Все, идем, дальше ставим на угли, буквально 2 минуты бекон поджарится, даст колер и к столу. Вот, все, мы бекон обернули и на угли. Ну, буквально пару минут, мне кажется, он сейчас подрумянится, колерочек даст. И все будет готово у нас. Гуси летают здесь у нас. Утки. Прям весна. Все живет. Все живет и пахнет. Но напомню, это всего лишь конец э, марта. В принципе, еще обычно снег лежит. А в этом году все, все по-другому у нас. Ну все, уже увидимся в завершающем момент. Будем пробовать наш прекрасный ужин. Ну вот, прошло какое-то время. И у нас картошка готова. Снимается идеально. Все, всем приятного аппетита. Наши рыбы копченые, соус тартар, маринованный елтинский лук картошечка. Всем еще раз приятного аппетита. Если кому-то понравилось видео, пишите в комментариях. Вот, меня зовут Дмитрий. Увидимся в следующем видео.